Смотри, я думаю, может тебе лопаточку купить. Будешь в песочнице играть, на? Да? Ага! У меня столько этих лопат. Хоть лопаточку завод открывай. Ты должен песочницу купей. Планета детства. Магазин, в котором есть все для ваших детей. На третьей интернациональной 32. Песочница. Самосол карьерный хочет открыть маленький бизнес.